Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у меня для вас уникальное предложение. Отель Brevis, который находится за моей спиной, открыл в продажу абсолютно все свои 124 апартамента. И если вы можете позволить покупку люксовой недвижимости в городе-курорте Сочи себе в целях инвестиций или просто в целях того, чтобы ей владеть, то предлагаю вам ознакомиться с данным предложением. Давайте сейчас вкратце поговорим про эту локацию, что это такое. Ну, наверняка вы все ее знаете. Здесь у нас находится Пулман, здесь у нас находится Бревис, здесь у нас находится Меркури, здесь у нас находится Международный Олимпийский университет. И вот эти четыре здания составляют собой такой крест, и конкретно вот этот луч, вот это ответвление является отелем Бревис. Это действующий отель, в котором сейчас проживают люди. Мы через пару минут окажемся на шестом этаже, посмотрим апартамент площадью 120 квадратных метров. Вы можете купить здесь апартамент, полностью меблированный, в действующем отеле, и стать со владельцем одного из номеров, либо нескольких, если вы можете себе позволить такую покупку. Отель не будет закрываться на реконструкцию, отель не будет а, приостанавливать бронирование, приостанавливать свою работу, вы просто покупаете этот апартамент, вы, если хотите, начинаете его сразу сдавать и получать пассивный доход, либо вы можете сделать там дорогой ремонт премиальный и оставить его себе а, в коллекцию, для того, чтобы использовать так, как вам захочется. Это вот у нас также знаковое здание Александрийский маяк, набережная, променады, рядышком находится морской порт, рядышком находится концертный зал фестивальный. И, ну, я думаю, каждый человек, который приезжал в Сочи либо по бизнесу, либо как турист прогуливался по тому самому месту, по которому прогуливаюсь сейчас я, снимая замечательную панораму на Черное море. Я думаю, офер вам понятен, предложение доступно, выпускаются небольшие пулы по 7-10 апартаментов. Сегодня было выпущено на рассмотрение 10 апартаментов, за 2 часа их не стало, все на сегодня 0. Завтра будет также выпущено 7-10 апартаментов на рассмотрение, каждый раз стоимость... Мы заранее стоимость не знаем, то сегодняшнюю стоимость мы знаем, но она уже не актуальна. Будем завтра знать завтрашнюю стоимость 7-10 апартаментов. Вы можете позвонить, вы можете получить от нас полную информацию, которая есть. Если вы в Сочи, вы можете позвонить к нам, мы запишем вас на прием непосредственно сразу с куратором проекта пройдем сюда встретимся с вами в пумане и вы сможете посмотреть а, внутри как выглядит данный отель если вдруг вы здесь никогда не останавливались если вы не знаете а, что это за отель и так далее ну для того чтобы вы уже полностью ознакомились с данным предложением а, все финансовые условия а, будут обсуждаться индивидуально а, уровень Цены здесь, так скажу, в около миллиона рублей за квадратный метр. Не 500 тысяч за квадрат, уже не 800 тысяч за квадрат, но вот, вот такая дельта начальная, которая здесь есть. Площади от 50 с копеечками квадратных метров до 120 квадратных метров. Не стоит ожидать, что это... Несмотря на, на какую-то высокую стоимость, эта недвижимость будет располагать апартаментами 15, 13, 17 квадратных метров, которые можно подешевле для себя купить, даже пускай 15 квадратных метров за 15 миллионов рублей. А, такого вы а, здесь не увидите, потому что вот ну, посмотрите количество номеров. Раз, балкон, два, три, четыре, пять. Ну и, соответственно, крайний это 120 квадратов, мы сейчас с вами по нему пройдемся. То есть, всего пять штучек здесь и с той стороны соответственно столько же это у нас западная сторона здесь у нас красивейшие закаты с той стороны у нас восточная сторона там у нас будет восход солнца и 124 апартамента на всех этажах это то то количество лотов которое доступно уже сейчас но просто еще не все по пулам будет выпускаться давайте пару слов я расскажу вам про инфраструктуру потому что во первых вы можете все это посмотреть сами отель действующий напоминаю вы можете в интернете найти отель brevis и посмотреть как он выглядит посмотреть локацию посмотреть что в нем есть посмотреть стоимость за которую сейчас здесь даются и доступны э, апартаменты по различным категориям и понять для себя примерно какой пассивный доход вы можете получать просто посмотрите сколько там вот людей стояло он сейчас загружен практически полностью поэтому мы не можем попасть во все апартаменты здесь у нас есть много инфраструктуры во первых вы получаете раб возможность работы с международной управляющей компанией, которая сейчас управляет уже mercury Бревисом и пулманом соответственно ничего не меняется вы также с ней заключаете контракт и начинаете управлять, если хотите. Если не хотите, оставляете себе. И а, здесь есть инфраструктура, ее немало. Например, здесь есть два ресторана, здесь есть открытый бассейн, здесь есть тренажерный зал, здесь есть зона хамам. Короче, ребят, что я перечисляю вам? А, здесь есть все, что необходимо для комфорта и для премиальной, а, люксовой жизни а, на Черноморском побережье. Поэтому, дорогие друзья, вот такое предложение. Я думаю, место знакомое, вообще все знакомое. Мне даже не нужно вам что-то рассказывать, в чем-то вас убеждать, если вы можете себе позволить, звоните, и мы дадим все условия, организуем вам трансфер, если нужно, из аэропорта сюда, организуем вам встречу здесь, в отеле Пулман и расскажем во всех условиях. но ну, а сейчас мы перемещаемся вон туда, в апартамент 120 квадратов на шестом этаже. Сейчас я поднялся в апартамент площадью 120 квадратных метров. Здесь у нас кухня-гостиная, две спальни. Сейчас мы его посмотрим, для того, чтобы понять, какой будет уровень отделки. То есть ничего не будет, повторяю, делаться просто сдается в таком виде, в котором отель сейчас работает и в котором сейчас э, много людей. То есть он загружен, поэтому мы не можем все площади посмотреть. Смотрим именно свободный. Итак, 120 квадратных метров. Здесь у нас входная группа. Вот с левой стороны находится у нас... Э, Санузел гостевой, справа стороны у нас находится гостевая или какая-то основная гардеробная. Далее мы попадаем в основное помещение, это просторная кухня-гостиная вот с таким панорамным остеклением. То есть здесь находится кухня, здесь, понятно, зона отдыха, зона столовая и большая терраса с прямым панорамным Видом на Черное море. Смотрите, это у нас западная сторона. Скоро, через пару часов начнется закат. Солнышко будет падать именно здесь, в Черное море. То есть это, ну, на мой взгляд, самая красивая сторона, которая есть. И смотрите, структура Бревиса, это один длинный коридор и один луч. То есть у нас все апартаменты выходят на эту сторону. И также, ну, половина. И половина апартаментов выходит на противоположную. Я сейчас покажу вид с противоположной стороны. Вот так вот, дорогие друзья, купив здесь апартамент, вы сможете любоваться черным морем, закатом, тем, как здесь красиво ночью зажигается подсветочка. Ну, все чинно, все классно и здорово. Достаточно большая терраса здесь у нас. Итак, двигаемся далее. Обращаю, обращаю ваше внимание на ремонт. Ну, просто хороший ремонт, как в любом отеле, там 4 звезды, да. Пожалуйста, смотрите, как все сделано. Здесь находится у нас еще один санузел, да. Вот такой вот санузел, который относится у нас уже к этой спальне. Очень нравится мне спальня тем, как она сделана. Смотрите, у нас остекление от пола до потолка, от стенки до стенки. Снизу матовая такая, скажем так, пленка. Классно смотрится, да? Смотрите, вы просыпаетесь, у вас опять же черное море от края до края. Вот такая вот у нас имеется первая спальня. Таким вот образом она выглядит. Здесь даже есть место для того, чтобы поработать. То есть обращайте внимание, во-первых, высота потолка. Во-вторых, обилие э, освещения, система кондиционирования скрытая и так далее. Шкафы, все классно вписано. Реально, большинству людей здесь не нужно будет делать даже никакой ремонт. Ни косметический, никакой. Даже ничего восстанавливать не нужно. Это не эти убитые отели, которые у нас э, находятся в Сириусе. И заходим в еще одну. Это мастер-спальня. Главная, самая большая, угловая. Смотрите, спальная кровать, рабочее место, панорамное остекление также. От стенки до стенки, от пола до потолка. Здесь еще один балкон, сейчас на него выйдем. Здесь находится хозяйский э, санузел, он уже больше по размеру. Вот такой вот хозяйский санузел здесь находится. И э, хозяйская гардеробная, куда же без нее. Вот так вот, посмотрите еще раз. Давайте подойдем к окну, ну понятно, вид у нас один и тот же. Здесь со всей вот этой стороны, это у нас западная сторона, давайте так ее назовем, если вы будете обращаться к нам, что-то спрашивать, это западная сторона, еще и назовем а, сторона а, с видом на морской порт, в сторону морского порта, вот так вот. И давайте выйдем на балкон, посмотрим на балконе, с балкона какой вид у нас открывается, сегодня ветрено, поэтому куда-нибудь вот за стеночку встану. Смотрите, вышел на балкон, это у нас Александрийский маяк, все вы его прекрасно знаете, все вы его видели, любой человек, который приезжал в Сочи, который видит открытки в Сочи, что угодно, видит кроме морского порта еще вот это здание, потому что его видно отовсюду, ну, знаковое здание, очень дорогое, и вот смотрите, у нас уже начинается променад, набережная, гостиница «Жемчужина», отель Хаят. Ну, собственно, не буду перечислять все, что вижу. Смотрите, это вид на восточную сторону, то есть Бревис у нас занимает еще и восточную сторону, вот эту, и вот туда дальше идет здание, то есть с той стороны апартаменты будут смотреть на город, на площадь искусств, на отель Хаят, а также на променады. Площадь искусств сейчас очень красиво ночью подсвечивается. Там установили громадные световые такие вывески. Реально очень круто выглядит. Поэтому виды туда тоже будут очень классные. на зелень, и на город, и на здание. Ну и опять же, вот здесь, вот с торца, смотрите, открывается вид на Черное море. Начинается закат. Яхты возвращаются обратно к себе на стоянку. Ну и, дорогие друзья, вот такое вот предложение. Uh, я думаю, не, не оставит равнодушным ни одного человека, ну потому что элитная недвижимость такого уровня в городе Сочи это штучный товар, таких объектов, ну не то что несколько штук, такой объект один, и я думаю вы... Возможный будущий покупатель, если вы понимаете весь потенциал данного предложения, инвестиционный потенциал, потенциал даже сдачи, работы, потому что отель работает прямо сейчас. У него просто меняется собственником, и у вас есть уникальная возможность стать одним из собственников, из владельцев данного отеля. Получать пассивный доход, приезжать сюда самим, когда вам захочется, или если вы захотите, вы можете сделать здесь дорогой ремонт. У нас есть компании, которые специализируется на премиальных, люксовых ремонтов, И они сделают вам ремонт, как вы здесь захотите. Еще лучше, чем он здесь сейчас уже есть. И вы не будете никогда в жизни никому это сдавать. Это будет только лишь ваше. Вы будете знать, что в Сочи у вас есть вот такое вот пространство, с которым вы можете делать, что хотите. Передавать в наследство, а там не знаю, что пользоваться. Просто приезжать сюда отдыхать и владеть. Поэтому, если вас заинтересовало данное предложение, если вы можете его себе позволить, звоните по номеру телефона, либо пишите на WhatsApp по номеру телефона, который указан здесь в левом нижнем углу экрана. С вами был Святослав, компания Sunset Sellers. Всем до новых видео и всем пока!